В состав избирательной комиссии Дмитрий городского муниципального образования Санкт-Петербурга, муниципальный округа Москвы, ГАРУ. Да? Второе о практике реализации мероприятий по обеспечению пассивного-активного избирательного права граждан Российской Федерации и дальнейших при проведении в Санкт-Петербурге выборов в 2016 году. Третий вопрос разный. Есть какие-то предложения по Ставлю вопрос на голосование. Кто за данную повестку дня? Повестки. Первый вопрос о а предложении в состав избирательной комиссии внутриградского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские Ворота. Марина Александровна, прошу. Уважаемые коллеги, срок приема предложения определенного муниципального совета муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Морские Ворота в течение 30 дней 3 апреля по 2 мая 2017 года и опубликован в газете «Муниципальный везень» Сведения о начале прямого предложения поступили в комиссию 4 апреля 2017 э, -го года. Э, комиссия наша осуществляла прямое предложение до 25 апреля 2017 -го года. В комиссию поступило, э, в состав комиссии 10 членов э, комиссии с правом решающего голоса, э, э, В комиссию поступило 5 комплектов документов. Это. На Пудова Виталия Викторовича 79 -го года рождения, образование высшее юридическое, э, самого движения. Это на, на Надежницкого Алексея Андреевича 77 -го года рождения, образование высшее юридическое, э, самого движения. Это на Иванова Сергея Сергеевича 94 -го года рождения, образование высшее, самого движения. И на Григорьева Владислава Александровича 95, -95 -го года рождения, образование среднее профессиональное юридическое самовыдвижение. И Юров Владимир Сергеевич, 84-го года рождения, образование высшее юридическое самовыдвижение. 26 апреля на рабочей группе вчера прожило действиями комиссии муниципальных образований Санкт-Петербург и принято решение рекомендовать для рассмотрения на заседании комиссии. Санкт-Петербурга, и Ворота, именно тех, которые я вам уже перечислила, потому как у нас альтернативы никакой нет. 5 пакетов документов, 5 э, мест в такой Информация, которую мы, э, планируем Уважаемые коллеги, начну с цифр, потому что, по-моему, нет необходимости доказывать, что это целый раздел нашей деятельности, его социальную значимость, его правовую значимость, его, можно даже сказать, мировые тренды в этом вопросе, обеспечение избирательных прав лиц с ограниченными возможностями. Не говоря же вообще в целом о доступности для этих лиц всех жизненных условий, всех значит, институтов социума. Избирательное право конкретно предлагает три позиции по трем видам инвалидности, которые мы обязаны обеспечить, которым мы обязаны обеспечить реализацию избирательных прав. Активного избирательного права, прежде всего в Питере, 600 по 600 пенсионного фонда, они нам даются два раза в год, 632 тысячи, я цифр цифры, инвалидов. Из этого количества инвалидов, всех трех групп, 152 тысячи – это те как раз инвалиды, которым мы должны уделить особое внимание. По итогам 2016 года у нас проголосовало из 1 254 тысяч 165 тысяч инвалидов. Это 26,2%. Процент средний России, не такой высокий, как хотелось бы. И здесь, наверное, в этом проценте заложено как раз... Те наши задачи, которые нам предстоит выполнить в следующих избирательных циклах по обеспечению возможности для этих людей отдать свой голос. Среди трех категорий, наименьшая по численности, это люди слепые, лица с нарушениями зрения, как сказано, в законе, не очень любят, они когда так говоришь в Их проголосовало около двух тысяч человек, 1900. Лица с нарушениями слуха долларов голосовало, и те лица, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат, в целом их около 200 тысяч человек в городе, но тех, которые пользуются колясками, то есть инвалиды, колясочники, так на сленге говорится, социально, 22 тысячи человек. Значит, это являющиеся и принявшими участие в выборах. Хочу сказать, что цифры тоже небольшие, по процентам они разбиты, но, например, у глухих эта цифра все время идет вперед и подвигается из цикла в цикл наш. Потому что мы с вами одни из немногих в России, а по объему мы самые первые, сначала начнем с хорошего, которые привлекают такую уникальную профессию, как субдоперевозчик, оплачивает этот процесс, этот день, выполняет двойную социальную функцию. И благодаря этому больше людей приходят, понимая, что они не будут в этом вакууме что их ждет человека, что он им разъяснит. Таких участков у нас 43, мы можем их увеличить. Вот. Но нам пока общество глухих, с которым мы здесь встречались, собирали месяце, по итогам компании мы провели эти встречи в каждом из обществ. А они сказали, что мы можем и больше, но больше нет профессий. этих Людей этих профессий нет. А тем не менее, в два, в два раза это составляет вот от их всего контингента 65%. Лица с нарушениями зрения ⁇ это те люди, которым мы обязаны обеспечить информационные материалы, а самое главное ⁇ порядок голосования, чтобы они самостоятельно свое волеизъявление значит, осуществили. Хотя закон предусматривает и помощь другого лица при осуществлении волеизъявления, в том числе и в кабине, если это все прописано в ритуалах. Мы определяем с вами ежегодно, ой, в каждом цикле перед выборами традиционно несколько помещений там, ну, такую вот адресную программу по предложению общества слепых участков, где исторически сложилось место компактного проживания слепых. Но я вам могу сказать впервые, я вот этот вопрос, вот, вижу, что он меняется, нам нужно другие под подходы искать. Люди разъезжаются. Уже прошли те времена, когда давали общество квартиры или, или застраивали. Дети пришли, внуки, и они разъезжаются, и поэтому очень трудно их собрать в одном месте. Но пока, я думаю, что 21 участок больше увеличивать не нужно, это а смотреть просто контингент. Кроме того, это участки, на которых мы обязаны дать информационный справочник по Брайну, это очень большое издание, обо всех партиях и обо всех слиниях, которые есть в бюллетене. Мы должны дать обязательно трафарет, соответствующий, на каждом округе свой, изготовив его, да, определенным образом. И благодаря тому, что у нас есть такое уникальное предприятие, как издательство чтения, единственное в северо-западном регионе, мы вот эту работу выполняем. И 21 участок обеспечивается. Но мы пошли дальше, мы всегда берем больше и делаем 100 экземпляров этого материала по Брайлю. Каждому типу даем обязательно, потому что может прийти один, два человека слепых, предположим, которые не вошли вот в этот перечень участков. И было такое обращение у нас из Куртворцового района, что человек пришел, а нет полностью материалов. Тип есть, пожалуйста, можно очень быстро доставлять. Так, в одном, на одном, в одном из циклов в 2014 году мы на Васильевском возили этот трафарет, два места, и все обеспечили. Конечно, когда идут выборы проще, например, президентские выборы, мы изготавливаем сразу 2000 трафаретов, там 5 фамилий, они в папке, они обычные. А как мы делали на Госдуму, вот такие нам делал перец и привозила в ночь под выборы, это, это сложно технологически. Но тем не менее, с этой категорией людей понятно, что написано в законе, то исполняется. Вот самая тяжелая вещь, это, конечно, опорники и, конечно, их доступность на этажи на вторые этажи. Мы эту работу начали заблаговременно. Мы обозначили эту проблему свольно. Мы предложили, я, например, как президент фонда Милоседия, где вот эти лестничные подъемники, предложили вот обеспечить такие участки подъемникам, которые будут на этаж поднимать. Но это дорого, и у нас кризис. И было принято решение по возможности на первые этажи. И у нас оказалось меньше гораздо участков на вторых этажах. Поэтому... Но они еще есть. Они еще есть, к сожалению, более 25% перенесли, но еще осталось на вторых этажах порядка третьих помещений. Поэтому нужно снова и снова собственникам помещений, то есть районным администрациям, госучреждениям, органам соцзащиты, образовательной отрасли в основном, эту работу до начала федерального цикла выборов следующего вот, решать, чтобы у нас было как можно меньше. А там, где все-таки они остались, были адекватные средства подъема инвалидов и самостоятельно им, значит, предоставление. У нас было новшество в этом году. Мы сделали программу "Дорога на избирательный участок" в двух районах, в Красносельском районе, в новостройках, где новые школы и новые дома. Мы полностью засняли выход инвалида из дома. Езд по Пандусам, поездка, где все понижено, в школу и голосование в школе, кстати, на втором этаже, но широченным лифтом. И все это засняли вот для того, чтобы, ну, брали пример, что ли, будущее. Но у нас ведь есть и центральный районы, где не сделать Пандус, и надо это вопрос решать. Значит, мы принимали с вами постановления соответствующие, да? мы с вами э, занимались обучающими мероприятиями. Мы провели традиционный серьезный семинар, который мы проводим в специализированном учреждении, доступном для инвалидов. Это Центр реабилитации на Васильевском острове или колясочники мы обучаются и где есть у нас специальные залы. Нам всегда социал это дают. Вместе с общественными организациями много раз встречались в этот раз, как никогда, много раз встречались с общественниками на всех уровнях и с трудовыми коллективами соцзащиты, которые и состоят членами комиссии и привлекаются к участию, чтобы понимали, именно обучение было. Но в центре на Шоумяна-20 у Роженикова дважды в его залах со всей общественностью не пришлось встречаться, приходилось встречаться и рассказывать эти все вопросы. Памятка о порядке голосования была сделана, причем и памятка, и информационный справочник, помимо Брайля, был сделан в крупном шрифте практически на все участки. Естественно, занимались и с этими организациями а со встречи, встречи с слепых и глухих, чтобы те, кто работает у нас, знали закон, кто будет работать на участке. Я хочу сказать, что тяжелее всего, конечно, проблема доступности и вторых этажей. Я уже ее еще раз обозначу. Мы, наверное, просто должны еще раз сделать в этом году, не останавливаться, сделать список вторых этажей и все их просто просмотреть с представителями общественной инспекции по делам инвалидов. Мы с ними тесно взаимодействуем. Их 19 человек. 18 по каждому району. Один колясочник и один председатель. Он у нас часто бывает. Дмитрий. И они нам должны показать, устраивает их это или нет. И последнее, что я сказала, что хочу сказать, пассивное избирательное право. Пассивное избирательное право, это когда инвалиды реализуют право быть кандидатом. Реализуется у нас не так активно, как хотелось бы. По крайней мере, по последним выборам, как они стоят в повестке 16 2016 года, в Госдуму не было кандидатов, а в ЗАГС было два кандидата с инвалидностью. Вот у меня все. Спасибо большое. Владимир. Коллеги, есть какие-то вопросы? Да, у меня. Принцип? Да. Тут понятно, конечно, с слабовидящими, понятно, с опорными услугами. Мне совершенно непонятно, как они ограничены в своем праве принять участие в голосовании в аудиоспровождении участка не ведется, пришли, прочитали, проголосовали. Мы это ладно. Но мы забыли еще правую категорию инвалидов. Как скажем, инвалидов умственного, да? у нас участки не есть, и там люди как-то голосуют. Там Кто -то это да. и как-то нравится. Вот mm -hmm. Mm -hmm. А там, я думаю, людей будет, ну, наверное, не меньше, чем опорно. Как вы круга, нашего... труда, как вы выразились, yeah. да? Либо вот это мы контролируем, кем-то просто были жалобы у нас на то, что там... Значит, там где, происходит... там, где голосуют пни люди, или пни, или по жизни, у которых есть нарушения умственные, то те, они, по решению суда, вы это хорошо знаете, лишаются паспорта и не голосуют. А все остальные считаются пардоном по закону. лишаются. Из них только маленькая часть признана судом недееспособным. Маленькая, да. А основная нас... часть, совершенно кредитически, больных, пардон, овощей, они там находятся и при этом суда у нет. Вы... Кому рассказываете про социалку? где то кто находится, хорошо знали. Послушайте. Послушайте. Послушайте. Послушайте меня. Этот вопрос Водим находится да. вне правового поля. Да, это... По жизни надо, надо его работать и, и их обучать. До этого мы у них встречались. Да. Да. Вот а а другая категория. Да, вот есть еще категория, которая прямо в законе есть. Давайте послушаем. Владимир, да? А вот она на трансферах Владимир Владимирович сказал, надо отдельно, отдельно поработать с разы. Разы. Да. работниками. Да. Да. Да. Да. да, усилить работу да. с инвалидами. С детальными нарушениями. Да? Но ну, это а в рамках непорядок. Да, это кемиологи. Кемиологи нарушения, которые работают. Ведь эти работы, они на две стороны Здесь нужно, как раз, может быть, посоветовать, если человек действительно неадекватен, то принимать веру в то, чтобы получать такие судебные решения. Во-вторых, да. усилить общественный контроль за голосование в типы нейрологических интернатов. Там вообще неизвестно, что да. происходит. Они у нас у двух типов есть. Еще Точно так же, туда допускаются наши датели и, не и не должны. Нет, там где медицинская тайна, там где есть тайна, там где медицинская тайна, там они не А на Ясно. А за нельзя вам уйти, мы не согласовали, не приняли информацию к сведению. Поэтому, коллеги, если нет вопросов, ставлю на голосование информацию о докладе Владимира Шубиной. Кто ну, за принять эту информацию к сведению? А, кто бы изображался? Единогласно. Сложили все. Дмитрий Валерьевич, одну минуту. Коллеги, Спасибо. если а а вы говорите, коллеги. Как вы знаете, 4 июля у нас с вами нашего сосыла заканчиваются полномочия. И уже. Анна вот, подробности этих, этих процедур сейчас отлично. Какие подробности? Вчера Нет, на заседании да, да, законодательного, собра... законодательного собрания Санкт-Петербурга и постановления губернатора были приняты соответствующие решения о начале формирования э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Они опубликованы сегодня в Санкт-Петербургских ведомостях от сегодняшнего дня, 27 апреля, эти сообщения о сроках и порядке несения предложений к кандидатурам в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Вот две подряды. Две подряды. Все, Все, подряд. Все, Все, Все есть. Все здесь. Все? Да. Все. Все, коллеги, <пишите> спасибо <пишите> большое на этом заседании.